Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами я, Кемпер. Вот мы и набрали 8 лайков на предыдущем видосе. Сразу же хочу поблагодарить за 80 подписчиков. Итак, приступим. У меня появился сервер, на который вы можете зайти и поиграть со своими друзьями. Конечно же, если я буду на сервере, а мой не Кемпер Ютубович, то выдам вам лиерки. Итак, друзья, в эту сборочку я включил Тайм-цикл, ганпак, звуки, от которых не режут уши ЕНБ для слабых ПК, дороги и радар И все это красиво, без стилеров Ну и, конечно же, как я вам уже и сказал, это все для слабых ПК ребята, хочу попросить вас Го наберем 100 подписчиков, зови своих друзей и будь активным Заранее спасибо Друзья, если вы ждете видосик, то Го 10 лайков Всем удачи и пока Будь мой тим, пока